Вообще мы тут с Делом набросали план, как а -а -а. сделать там глушители сигнала, что-то с ними сделать надо. В общем, вот он впереди нас. Я рисовал красным фломастером, Дел там черный использовал. В общем, вот что получилось. Да. Обратите внимание на эту белую доску. Как вам? Оцените все это в комментариях. Ну а мы поехали выполнять данный план. Uh, задание глушителей сигнала Собственно, установить во всех отделениях банка, флика, устройства, которые блокирует сигнализацию на время Вот ну, погнали, погнали Ну а раз мы уже все расписали, как что будем делать, это будет вообще изи Я надеюсь, я в правильное место сейчас поеду Тихо Ох ты ж ё. Задним надо было ходом ее как-то туда заехать Подожди Нам надо пушки взять? На всякий случай Нет Нет Откройте багажник Открываем Давай, открывай Посмотрел по сторонам Я тебя защищаю Нажмите Е, e, чтобы Забирай. взять сумочку Японам, кстати, я обратил внимание, что у сисанта эта сумка уже была. Что за нах? Ну, видимо, только нам надо что-то там достать. <свёк> Японский механизм. <свёк> <свёк> Японский механизм. Все, как мы Ты планировали. Посмотри. Давай. И Завадим видел, мотор. где буква F находится? <связать> <связать> а, <связать> ладно, поехали тогда. Я не знаю по какому. Ладно, поехали сначала, да, на Д. Надо, на Д. Короче, это будет очень долго, очень насыщенно и очень приятно. Как можно? Не знаю, кому будет приятно, но явно не мне. Ехать через полкарты потом, чтобы в один-единственный какой-то банковский отдел запихнуть джем? Да ну нафиг. Да. А потом такие EMP онлайн. Ой, я проехал. Ой, ты Там что, типа камера или что там? Типа, хрен знает? А, да, камера. Мы ее а ее снимать снять? можно? Или только она нас может снимать? Так да куда гранату-то, дурак? Да не граната. А это та камера? А, нет, нас разы... Слушай, а как без камеры? Нас разыскивает полиция. Меня нет. Садись. Меня не разыскивают. А. Беги. Тебя не разыскивают? Все, я поехал тогда их отвлекать. Слушай, надо как-то тебе камеру рассчитывать. Потому что, короче, если в камеру выстрелить, то начнут копы искать. Угу. Проверено на практике. Я тут со снайперкой стоял, и меня, меня коп пробежал, ему пофиг. Как бы все я со везде. снайперками. Они меня потеряли покорение снайпер так вопрос как сюда зайти какой-то гаражик открылся Фигащи. давай быстрее две звезды так я понял как все делать А че сюда приехали? Ну потому что меня, видать, ищут. А я ее Ну, ничего не говорил? Камера, давай, отворачивайся. А там камера вертится. А да. я не нее пальнул, чтобы снять ее. Нажмите, что нормально. Навидь. Так, я поставил. О. Да я тебя заберу не переживай теперь система синхронизации в этом банке не сразу сможет отлично я поставил я увижу сигнал от одного из мобильного это первая глушилка ништяк тебя забирать ну можно О, да. глупый вопрос конечно забирать погоди только сейчас я от копов уеду ну, Точнее, как уеду я я и так от них уехал все так, надо бы мне тебя как-то найти на карте. Стой на месте. Сейчас я приеду. Ты на главном магистрале? А Маршрутом? Нет. Снизу? Снизу, снизу. Да ты куда обходишь-то? <свят> Точка невозврата. Мистер ФСР, стойте на месте. Да ты, ты где вообще? Сейчас я а вниз. Йок-макарек, как говорится. Так, ставим следующую точку. Точка Е e на барабане. Эти копы прям Очень не вовремя были Кстати, все просто оказалось. Нужно просто подождать, когда Камера отвернется Подойти к счету автоматики Поставить туда какую-то шляпу И все Ой Поехали дальше Так, а тут нас что ждет? То же самое, я надеюсь, что нет Камера тоже нет, только то же самое, подожди, абсолютно... подожди, надо да. было не тут. Как мы тут собираемся? Я думаю, с другой стороны? Да. А вот интересно будет, если мы на камеру попадемся. Что произойдет? Ты видел что? Ну ты просто... Я стрельнул. как только... Что? Я стрельнул и, и все, и до свидания. Копы. Нет, просто если мы попадемся под камеру. Чё, Опы ну, шумит, блин. Я говорил, что мы не с той стороны стали. Не, просто мы там бы не смогли подняться. Ладно. А -а -а, давай, короче, я с той стороны сейчас просто. Роли. Я подъеду. Я да. Один из шести. Ты хочешь прикол? Mm -hmm. Оставшееся время три минуты. Ёпта. А как? Нам надо было по разделиться, знаю. получается? Видимо, так. Давай тогда так. Я тебя... Ну, блин, я не знаю. Вагнер, ты сам вызвать можешь да, Да-да-да. Давай я тогда поеду на следующую точку. Давай-давай-давай. Буду... Давай тогда я поеду на точку Через трассу на F На самую дальнюю mm -hmm. garage, are... А ты тут в городе garage, разберешься И там okay. дальше уже посмотрим А я что-то даже на время не обратил внимание Мы что тупо не успеем mm -hmm. Камера, Поэтому не вертись! Погнали. Я успел, прикинь, Интерес. офигеть. Прям четко по таймингу. Фу. Это пипец. Так, если ты на Эфку, значит, мне нужно на ОЦшку. И потом Бишку, mm -hmm. Яшку. Че? Ч ⁇ блин? Oh, yeah. За две минуты три точки. <laughs> Слушай, может как-то оно время увеличивается, я не знаю, но это слишком мало времени. Сколько изначально-то было времени, вот мне интересно. У нас был план. Замечательный да, план. И мы его поддерживали, да, да, да, да. Но так, мне кажется, наш план немного <кх> отфигачили по полной программе. Блин, я не понимаю, где это хрен тут. Так ты подъехай к точке, она сразу отобразится. Нет, такое ощущение, что это куда-то нужно вовнутрь зайти. Хоть так она и есть. Япона мать опять. А как туда зайти? Это замечательная камера. Как туда зайти? Офигеть, это чё, второй этаж, что ли, или чё это? Я не понимаю, как в это здание попасть. Камера сюда вертит своим лучом. Чё-то жестко. Минута! Да, я не понимаю, <с как туда попасть. Я не знаю, я вообще... О, подожди, может быть, сюда нужно? Да, надо, оказывается, было выше подъехать. Пипец. Это жесть, конечно же. Так, хорошо, я типа здесь камера. быстро по таймингу, по таймингу, твою налево по таймингу, быстрей. Отлично, все. Попробую очередная арку, глуши. Не знаю, смогу там что-то сделать, нет? Попробую, конечно. Ну, осталось 19 секунд. Хм. Ай, же скач, конечно. Камера, отвернись. Может нам дадут до выполнить? Не Я знаю, не сомневаюсь. А. Пошел обратный отсчет. Чего? Глушители сигнала установлено 3 из 6. Задание выполнено? Да. Слушай, может быть нужно было, ну, типа, три глушинки, три банка. Мы успеем только три банка ограбить. А остальное придется от копов еще от обороняться. Mm. Да, видишь, она что <соскопит> говорит uh -huh. Там, где глушилку поставишь Там все пройдет крайне <соскопит> легко А в остальном будут сложности Ну что, ты хотел сложности? Вот тебе будут сложности <с> Шесть банков Ядрить колотить на все. <с> Это все отделения флика на карте ну Что да. ты понимал это тупо все отделения флика. Кайф. Раскач. ох йо. Веселуха! Веселухааа! Собственно, ладно. На ограбе мы уже с вами встретимся, а сейчас мы погнали в нашу супер-пупер-автомастерская. Это точно.